и не портили рейтинг своему каналу, я решил запустить челлендж, который позволит набрать абсолютно каждому каналу огромное количество подписок. Но тут главное, надо быть честному и сделать просто простое правило. А простое правило, это вам нужно будет подписаться на 10 каналов. То есть вы подписались на 10 каналов, и сделали одно простое видео. И если все это сделают честно, то в принципе абсолютно реально набрать миллион подписчиков. Конечно, будет много людей, которые будут недобросовестные, но, но тем не менее, какое-то определенное количество подписчиков вы однозначно наберете, даже если у вас совсем маленький канал. Итак, давайте внимательно изучать правила и что вам нужно сделать. Предлагаю назвать наш челлендж «Лям каждому». И давайте разбираться в правилах и статистике. Итак, первое, что я делаю, это копирую ссылку на свой канал. Внизу в комментариях под этим видео я оставлю закрепленный комментарий. Здесь у меня будет ссылка на мой канал. Ссылка на мой канал обязательно у меня расположена в первой строчке. Все остальные ссылки, это ссылки на каналы подписчиков моих, которые проявляли активность под моими видео, писали разные приятные вещи, ставили комментарии. То есть это у нас вот такие вот люди. То есть абсолютно разные люди. В общем, комментарий я этот написал, нажимаю сохранить, потом здесь нажимаю три точки и выбираю закрепить. Теперь этот комментарий всегда у нас будет на самом верху. Сколько бы комментариев не было, хоть тысячи, хоть сто тысяч, все равно этот комментарий будет у нас на самом верху. Итак, в чем же суть челленджа? То есть твой человек, который хочет участвовать в челлендже и готов делать все честно, и в результате получить огромное количество подписчиков, должен сделать следующее. Зайти в этот комментарий, открыть все вот эти ссылки в отдельном окне, и потом на все эти каналы подписаться. В принципе, я даже сам это сделаю. Вот все вот эти каналы, я возьму на них и подпишусь. В результате я подписался на 10 каналов и больше никуда подписываться мне не нужно будет. Но нужно будет сделать следующее. Снять видео на свой канал и рассказать правила данного челленджа. Потом скопировать все ссылки из моего комментария, все кроме последней. То есть последнюю не берем, копируем только вот эти 9 ссылок первых. И потом на своем канале снимаете видео, в котором вы рассказываете правила этого челленджа. И тоже внизу под своим видео на своем канале оставляете вот эти ссылки, которые вы скопировали. Ставите сюда эти 9 ссылок, но с одним нюансом. Как вы помните, ссылок на моем канале было 10, а вы скопировали только 9. Поэтому берете, заходите на свой канал, копируете ссылку на свой канал, и под своим видео вставляете эту ссылку на свой канал так, чтобы она была первая в списке. В результате получается, что у вас теперь тоже 10 ссылок, только последней ссылки уже нету, а моя ссылка подвинута уже на один пункт ниже. Ну и соответственно, если подписчики вашего канала будут также участвовать в этом челлендже, то тоже они будут копировать уже 9 ссылок, последняя остается а ваша ссылка на их канале уже подвинется еще на один пункт вниз, и моя ссылка также будет, но будет уже на третьем месте, а не на втором. То есть получается у нас 10 уровневая такая партнерская программа образовалась. А теперь смотрите, что у нас получится по математике. Например, вот мой, допустим, канал. Представим, что с моего канала, представим, что на моем канале участие в челлендже взяло хотя бы 10 человек – в принципе, я думаю, что даже если у вас 100 подписчиков на канале, то 10 человек вы сможете заинтересовать в данном челлендже. Смотрим, допустим, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Получается, что если с вашего канала честно взяли участие хотя бы 10 человек, то у вас с вашего канала 10 новых подписок. Но в принципе вот эти подписчики, они и так скорее всего ваши подписчики, поэтому вы их даже не заметите. Но если с каждый из этих каналов, который взял участие в челлендже, также приведет хотя бы 10 человек, то получится, что на второй линии уже к вам придет новых 100 подписчиков, то есть по 10 подписчиков с каждого канала. 100 подписчиков только на второй линии. И это при условии, что каждый канал приведет хотя бы по 10 участников. Соответственно, на третьей линии у нас уже получится 1000 подписчиков, на четвертой линии получится десять тысяч подписчиков, на пятой линии получится 100 тысяч подписчиков, и на шестой линии получится 1 миллион подписчиков. Вот на шестой линии уже получится 1 миллион подписчиков. А помните, что у нас таких линий аж 10. Конечно, я понимаю, что огромное количество людей будет халтурить, не будет подписываться. Но тем не менее, кто-то будет действительно честно участвовать и действительно будет набирать подписчиков. И это действительно может дать очень хорошие результаты. Поэтому я советую всем, в принципе, принять в этом участие, быть честному. Вам не надо подписываться на тысячи каналов, вам надо подписаться всего лишь честно на 10 каналов и снять одно видео. Это очень просто, это по плечу даже самому маленькому каналу, Главная честность и все будут в плюсе. Так что вот такой вот челлендж. Пишите, что вы думаете по этому поводу, также можете писать, кто участвует у меня в комментариях, было бы классно узнать, сколько таких вот людей, которые думают, что это очень хороший способ. Ну а на сегодня это все, всем удачи, до новых встреч и желаю всем 1 миллион подписчиков. Пока!